10, синий, У тебя Тебе долго еще? Фото-видео, а, ну давай, ночью. мы просто без тебя не начинаем. Мы ну, уже угу. угу. люди, будем давай. давай. Я, да, я я давай. Не, если не... хочешь да, я говорю. Я говорю. да, да. Нет. Нет, как будто мы слышим. Нет. Все, нет душечки, как будто мы не слышим меня волосы. <смех> а, <смех> походите, понятно. Да, мы вот будем это на дни. А, масса вот, а, а, или это. Нет, мои мечты. Подойди сюда, здесь вот несколько. Давай выберем сама. Вашу медицин. На вход в индексу или что-то другое? А вот, вот вам образцы. А да. да, я помню, я Говорю, так-то я слушаю, наверное. Ну, давайте свадебный, да, свадебный, ладно. Она Деньги вы... будем тоже фотографировать, снимать как Аха. молодой человек? Так. так да просто я, вот, например, я не люблю очень. Так, а вы только как... посмотрите, как... а любите. Вот понимаете, не все хорошие, просто все зависит от вашего настроения, и правильно. Побыстрее, повеселее, ритмичнее, повеселее, повеселее. А, значит, есть что-то про монетичность. Красота. этот Очень хорошо. Красивый. Я Вертикальный или надо не Чтобы правда на свадьбу пошли. Это вот мы против. Я раньше вот это вот, я... раньше вот мо ⁇ Слышно? Слышно? Слышно? Слышно? Слышно? Слышно? как-то Слышно? Слышно? Слышно? Слышно? Слышно? Да, жалко, я сейчас пишуть, не мои, что делает. Вот так. Сюда. Вот. тебе обязательно нужно сюда у меня да ты сюда? Поднешь ты сюда. Не да, молодой человек, скажем. Вообще уходит, уходит, уходит. Вообще уходит. Угол. В ну, ну, мне нужно, потому что в зеркале, чтобы отражались вериги. Пошел вниз хотя бы. Алло! Алло, вообще я Гости будут присоединяться постепенно. Нет, ну так, Я надеюсь, там, к ВТНХ нам присоединиться еще Надо несколько сказать, человек. Ну даже идет? мы надеялись, что не будет. Вчера такая хорошая погода вечером будет. Я могу проявить. Там говорили, где-то 9.30 где-то. И давно то сколько лет ты так отправляешь по одной фотографии? Красивые пары можно заснять. Сейчас, сейчас я его звучу на А, нет, ну, можно нас пока еще не зеркала? да, в розовый, да, до конца да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, уже идти надо, Я понимаешь? Ну, она может скоро закончиться, да что батарейка может съесть. Да есть с собой проводок. Да, есть. Проводок есть. У меня зарядка на USB. Главное, регистрацию нам снять. Да? Ну, мой. Нет, 30% зарядки осталось. Пока? 30, это минут на 10. Ты пока не снимай тогда, давай оставим. Да.